Вот теперь самый простой, адекватный секрет. И те, кто не занимался предпринимательской деятельностью, те, кто не знаком с аналитикой, возможно, никогда это даже и не увидят, работая на рынке по 25 лет. Каким образом делают девочки от 8 до 10 сделок в месяц? То есть, смотрите, когда у менеджера есть накопленная база, порядка, ну, смотрите, вот, допустим, 8-10 сделок, вот я на реальных примерах, то есть откуда она их берет, как они у нее получаются. У нее, во-первых, база 500 клиентов, покупателей, накопленная. Вот этих вот, которые были а, длинные, которые не в этом месяце, а в следующем, через месяц, в течение шести месяцев, они должны реализоваться и дозлееть. Она их касается в основном автоматизированно, потому что нет времени столько такую базу шевелить. Но технологии позволяют нам касаться этой базы достаточно часто, и при этом там им никто особенно не звонит, с ними кто, меня никто особенно не связывается. Они более лояльны, потому что они с вами долгое время, в отличие от этих быстрых чуваков, то есть чуваки и быстро стараются покупать, но они к вам еще не доверяют, у них очень много вопросов. Они быстро проходят этап от первого звонка до просмотра, но они долго зависают на просмотре и на подписании, потому что доверие они вам, ни собственнику, ни застройщику. А эти чуваки долго к вам едут, собираются, там продают, что-то у них там происходит, но они мгновенно быстро выходят на подписание, им легче закрывать договора, они вам пипец доверяют, и с ними очень легкие сделки. Да, там надо чуть-чуть подождать, да, да, их можно упускать, если у тебя не настроена автоматизированная система контроля и касания этих людей. Так вот, у них база около 500 клиентов. Это уже много. Больше 500 клиентов, там уже количество потерянных клиентов, кому-то не успел позвонить, и поэтому они купили, кого-то не проконтролировал, начинает превышать количество тем, кому ты продаешь. И это уже нехорошо. То есть оптимально 250-300 человек. Вот ну, так вот. И они в месяц получают не больше 20 заявок, потому что при такой базе больше 20 мы им уже но не когда, даем. Когда 500, на самом деле, они уже отказываются, но заявки даже не берут. Бывало, что по месяцу по два заявки вообще не брали. Потому ну, что им пошел, надо, пошел. Тут, они кого-то закрывают, как закрыто нереализовано, то есть, ну, совсем длинный, тяжелый, либо они его упустили, он купил, либо они его в сделку. То есть база чуть-чуть чистится, они хотя бы человек 50 раскидали, все, они начинают принимать заявки опять, свежую крон заливать. Так вот идея в чем? Принимая а, заявки 20 месяцев, пополняя свою базу, убирая двух ненужных, Два сразу превращаются в сделки, потому что у нее есть технология, как определить быстро, потому что они у нее в топе, это приоритет. Это люди, на которых она денно и держит э, внимание, потому что она знает, что это будет сделка, а не распылять, потому что одна из причин, почему вы теряете сделки, это потому что распыляемся на всех подряд. Мы не понимаем, кто выстрелит, и в попытках угнаться со за всеми зайцами, но ну, в итоге пропускаем и узнаем на следующем месте, что три из, из пятерых купили, но купили не с нами, потому что пытались со всеми пятерыми сделать сделку. тоже, Но ну, это тоже реальная ситуация. И у нас остается 16 человек, которые попадают в базу, и отсюда тоже будет какой-то отток, там тоже порядка там, 20 человек в месяц, которых она будет закрывать. Но база постоянно пополняется. Так вот, у нее есть две сделки из горячих, с которыми максимальная напряженка, потому что они могут обойти, у них мало доверия. Они весь свой сложный путь, который я рисовала, прошли без нее, они не очень сильно доверяют. На самом деле, даже резонно обходить на таком этапе, по той причине, потому что... Что, а что ты конкретно сделала? Я уже сам рынок изучил, расстроился, решил вопросы с деньгами, с ипотекой, с продажей квартиры, совсем всем всем и тут тебе готовенький пришел. Одно неверное движение, этот человек разворачивается и уходит, и это в принципе логично. Зато тот, который был с тобой хотя бы несколько месяцев, и ты его автоматизированно касался, он тебе больше, не больше доверяет, более лояльно, с ним легче работать. Так вот, у него две сделки отсюда. И из ее накопительной базы по статистике от 1 до 2% вылетают в сделку, понимаете? То есть эти люди выходят сами, выезжают сами, ей надо просто контролировать, они приезжают более лояльные. Если у нее сделка вот с этим чуваком, она вот этих может попросить, сказать, ребят, подождите полдня, погуляйте по набережной. И они погуляют, и они не пойдут ее обходить, потому что они ей доверяют, она единственная, кто взяла за них свое время, а другие их всех опрокинули. И это от 5 до 10 сделок. Вот таким образом при потерях можно делать вот такие большие цифры. То есть, когда вы пытаетесь зарабатывать только на горячих, ребят, это утопия. То есть, если вы делаете на горячих 4-5 и стабильно, вы просто бог продаж, бог продаж. Но как бы больше и стабильно очень тяжело. Следующий момент интересный. По поводу стабильности. Откуда берется стабильность? Из вот этих вот чуваков, которые пришли... Получается цикл. Каждый месяц пришли, что-то пошло не так, полетел сайт, реклама. Или вы, допустим, без сайта, вы разместили там кучу там, объявлений на, на постеле, Не пришли люди, это нестабильность. Когда у вас есть накопительная база людей, даже если остановить здесь трафик, например, по какой-то причине что-то пошло не так, или она потеряла этих горячих людей, у нее огромная подушка безопасности, вот эти чуваки ее будут кормить полгода. Потому что они дозревают и приезжают, дозревают и приезжают, дозревают и приезжают. Это ее золотой запас клиентов. Более того, у меня даже маркеры летают от накала страстей. Помимо этого, эта база – ценнейший инструмент для продажи своих услуг для, для эксклюзивных договоров. И, конечно же, для застройщиков, потому что… Реально? Ну, то есть это единственное подтверждение, что вам не то, чтобы привлекать этих людей не нужно, они у вас уже есть. Более того, имея этих людей, вы знаете, что они хотят, какие параметры, вы их делите на группы, и вы под них собираете определенные однокомнатные, определенные двухкомнатные, там, определенные дома. То есть вы под базу, собираете, под базу покупателей собираете базу объектов. Понимаете, в чем прикол? То есть у вас схема закольцовывается. И тогда любой объект, который вы взяли в работу, вы реально быстро продаете, потому что у вас на один объект 20-25 человек спроса, то что вы по их параметрам его убрали в работу. И поэтому вы быстро продаете эксклюзивы, сильно быстрее, чем за три месяца. Не полностью э, автоматически, конечно, нет, они сами дозревают, не сами, да, но то есть вы что-то делаете автоматизированно: рассылки, выгрузки, контроль но при этом вы также их системой их контролирует, чтобы не забывать перезванивать, но также вы там тоже должны присутствовать, понимаете, в чем прикол. Поэтому не надо пахать больше, не надо пытаться работать, тут не нужно работать больше, тут нужно работать умнее.